Берем некоторые моменты суда Усманова против Навального. Часть первая. Гласность. Да, кстати, насчет гласности. На момент снятия видео сайт Навальный недоступен. Похоже, он под с атакой. Что случилось, я не знаю, так что перейдем к делу. Если судья определит, что видеосъемки процесса не ведется, а это по сути тот же процесс, значит мы снимаем их правильно. Это профессиональные требования. Соответственно, перебивочки сделали. Отдыхаем до подхода, остается только Уважаемые граждане журналисты, ходите на нам. пожалуйста, на выход. Во как видим, журналистов с техническими средствами фиксации процесса удалили. Мы судебного заседания, в том числе массовой информации, также у нас есть локальная трансляция в ходе судебного заседания, смешное суда. Почти, можно? Я хотел бы возражение на ваши действия. У меня большой опыт рассмотрения подобных исков в Люблинском суде. И у меня каждый раз одно и то же происходит. Значит, сначала мы ограничиваем трансляцию, потом оказываем во всех кадатриях, во всех вызовах, после чего выясняется, что я проиграл, и ни мере мои права на защиту не были соблюдены, и ни коей мере не были обеспечены, обеспечены властность практика. Я считаю, что вы намеренные действовать, для того, чтобы просто создать себе более комфортную ситуацию ограничения моих прав и прав по больных каудах. Как мы видим, Навальный предсказал, что будет дальше. Действительно, ходатайства были отклонены, а свидетели были не вызваны. Суд заявил. Согласность нужна профессионалам. Например, юристы могут использовать ее для анализа правоприменительной практики. Политики и правозащитники для того, чтобы защищать гласность страны, стране, демократической свободы и отчитываться перед своими избирателями. Журналисты для того, чтобы давать информацию широкому кругу лиц. А также профессиональные издания заинтересованы в том, чтобы давать информацию и профессионалам, юристам. Обычные люди также заинтересованы в гласности судебного разбирательства. Им может быть обеспечен сам факт гласности, то есть обеспечение демократических свобод, где люди сами решают посмотреть им видео или не посмотреть, проконтролировать им суд или доверять ему без контроля. Если человек решит, что он должен проконтролировать суд, или ему будет интересно, как шел этот суд, какие конкретно аргументы предъявляли стороны для оценки их доводов самостоятельно, так как нету полного доступа ко всем материалам дела, и максимум, что может сделать юрист, это посмотреть опубликованное решение суда на сайте суда. Конечно же, юристам есть чем заняться, кроме как присутствовать лично на каждом процессе, так что ожидать от того, что юрист из Владивостока специально приедет смотреть на этот процесс в Москву, не стоит. Обучение будущих студентов на примере реальных процессов также невозможно. Студент еще может быть даже не учится в ВУЗе, а уже процесс прошел, все, больше он не сможет его нигде увидеть. Контроль власти со стороны правозащитников и политиков возможен, но только если они сами придут на процесс или воспользуются профессиональной прессой. По-другому никак. Здесь можно сказать, что ну, гласность частично соблюдена, однако не полностью. Отчетность политика перед избирателями уже затруднена, так как избиратель не может проконтролировать реальные действия политика и его поддержку других да, конкурирующих, в том числе партий, там, где необходима защита свободы слова и демократии. Защита прав и свобод граждан затруднена так как суд не допустил возможность трансляции и, следовательно, лишил возможности доказывать возражения на незаконные действия суда, если такие имеются со стороны правозащитников и политиков. Журналисты имеют все возможности осведомлять широкий круг лиц о происходящем процессе, если наблюдали за ним в зале суда, а они туда были допущены. Однако они не могут сами анализировать то, что происходило в зале суда по записи. Это затрудняет анализ того, что происходило в зале суда. Профессиональные публикации в юридических журналах также вполне возможно. Обычные люди практически лишены возможности посмотреть на этот процесс. Действительно, человек не будет ехать из другого региона в зал суда. У него просто нет на это времени. Я уж не говорю про то, что это рабочий день. И этот рабочий день, вообще-то говоря, рабочий и у гражданина. Таким образом, гражданин лишен возможности присутствовать на процессе и, следовательно, факт гласности не обеспечен. Подробный разбор гражданином процесса также невозможен по тем же самым причинам. У него просто нет возможности на нем присутствовать, а видео недоступно и даже аудио недоступно. Подводя итог, можно сказать, что из 10 возможных применений гласности процесса суд обеспечил только три. Еще три применения полностью невозможны. В частности, права обычных граждан на ознакомление с процессом полностью нарушены. Это не локальный процесс, происходящий в одном городе. Он затрагивает интересы всех граждан, имеет политический характер и должен быть доступен всем гражданам. По мнению суда, граждане должны пользоваться посредниками для контроля власти, а сами которые власти и суда осуществлять не могут, что неправильно. В любой демократической стране именно гражданин осуществляет и контроль власти и суда. Конечно, мы не знаем точно, чем руководствовался суд, вынося такое решение. Однако именно это и приходит в голову. Суд считает граждан не вправе осуществлять прямой контроль суда. Это абсолютно недемократическое поведение суда, как ветви власти в демократической стране. Давайте посмотрим почему. Допустим, власть решила организовать цензуру и сделала это достаточно хорошо и не очень заметно. Цензура серьезно ограничивала как профессиональных журналистов, так и непрофессиональных работающих для широкого круга лиц. Таким образом, как профессиональные, так и широкие круги теперь уже не могут доверять прессе и не могут контролировать власть через этого посредника. Далее, власть использует административный ресурс училась притеснять политиков, и делают это достаточно эффективно, но в то же время не вызывая серьезных волнений, доходящих до революции. Здесь при этом предположение. Власть также притеснила посредника по контролю за властью, да, посредника, которым вынужден пользоваться гражданин. Следовательно, гражданин им уже не может пользоваться этим посредником. Я уж не говорю про вопрос, почему вообще гражданин должен пользоваться посредником, если здесь для контроля за властью, ему, в общем-то, практически ничего не нужно. Государство ничего не должно сделать. Журналисты уже сами пришли, их только надо пустить в зал и все, обеспечить их работу. Для государства это ничего не стоит. Таким образом, при условии, что власть осуществляет цензуру и притеснение политиков, гражданину фактически полностью э, заблокирована какая-либо возможность контролировать суд. В демократическом обществе это недопустимо. Даже если цензуры нет, мы должны предполагать наличие контроля за властью даже в обход цензуры, а не так, как это делает сейчас суд. Давайте представим себе, власть говорит, что она хорошо работает, а кто-то говорит, что власть работает плохо. В реальном демократическом государстве что происходит? Дальше власть говорит, нет, мы работаем хорошо, а им говорят, вот доказательства плохой работы. И народ сам решает, на основе этих доказательств, что происходит. И выбирает лучших кандидатов. Возможно, и эту самую власть. Что хотят сделать власти? Они говорят, власть хорошо работает. Другие говорят, власть плохо работает. Нет, говорит власть, мы хорошо работаем. Другие говорят, нет, вы плохо работаете. Вот смотрите, вот здесь, здесь и здесь. Да, а власть что говорит в ответ? Да вы ничего не знаете. Действительно, мы же ничего не знаем. Доказательства гласности нас лишили. Да, и действительно, доказательств, что они плохо работают, нет. В итоге текущая власть перевыбирается вне зависимости от ее квалификации, от того, хорошая она или плохая. Таким образом, мы видим, что в данном случае притеснение гласности притесняет основы демократии. То есть перевыборность власти, способность общества оценить, способность каждого гражданина без посредника, оценить, как хорошо работает власть. Он не может оценить, а следовательно не может сознательно делать выбор. На этом вся демократия закончилась. Прощай, демократия. Тоталитарное общество, здравствуй. Для того, чтобы заработать доверие народа, необходимо, чтобы власть не боялась публиковать соответствующие, собственно говоря, материалы процессов, как в письменном, кстати, виде, так и уж тем более демонстрировать Устное разбирательство, которое так по закону является гласным. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Автору видео будет э, приятно и полезно увидеть, что вам нравится это видео. Иначе зачем он это делает?